Привет, дорогие друзья! Сегодня же, наконец-то, я вам расскажу о такой игре, как Express Smart Game. Мы ее с сегодняшнего дня добавляем в компас. а Буду делать для вас полноценнейший обзор. Хочется обратить внимание, что Express Smart Game – игра на смарт контрактах которая позволяет вам получать пассивный доход в BNB прямо на ваш кошелек, то есть без посредников. Все работает через блокчейн, все работает очень быстро, четко. Можно, самое главное, даже не приглашать своих личных партнеров. Все награды мгновенно на ваш кошелек летят. Всего 16 уровней, с одинаковой логикой и вознаграждения, но разная стоимость просто года. Каждый уровень представляет собой отдельную структуру, благодаря случайному размещению. Простое взаимодействие игра использует только БНБ. Смарт-контракт никогда не хранит никаких средств. Все награды отправляются мгновенно, непосредственно на личные кошельки участников. Перейдем к процессу регистрации. Когда вы получили от своего партнера ссылочку на игру, вы попадаете в это окошечко. Что мы здесь видим? Это главная страничка Express Smart Game, где вы можете посмотреть ознакомительный видеоролик по алгоритму работы. Также есть кнопочка «Попасть в телеграм-канал». Очень большой интерфейс, прям заморочились по языкам. Очень сильно, честно, очень сильно. Надеюсь, все из вас уже установили кошелечек Metamask, который будет у вас в расширении. Мы переходим непосредственно к регистрации. Хочу сразу заметить, регистрация в этой игре Самая простая, которую только я видел из всех проектов. А, так как у вас привязка непосредственно к вашему а, метамаску, то вся регистрация идет через него. Никаких логинов, никаких паролей, никаких никнеймов, почт, телефонов здесь нету. Это, ребята, игра на блокчейне через смарт-контракты, поэтому здесь все максимально просто, максимально быстро. Что же мы видим в основном окошке? А, сверху мы видим в этой графе это цифры вашего пригласившего. То есть, кто вас пригласил в проект. Они должны соответствовать, не стираем, ничего, чтобы не привязываться к каким-то непонятным другим аккаунтам. Будьте внимательны. А здесь же вы выбираете ваш уровень доски, на которую вы хотите зайти. Как вы уже поняли, уровней всего в системе 16. Подробно я расскажу позже. Первый уровень, второй, третий, четвертый, пятый на момент снятия видео не открыт. Они открываются поэтапно, потому что мы заходим в проект на прес-старте. То есть официальный старт проекта будет через 13 дней от момента записи видео. Вот. И тогда основная масса людей прям залетит сюда. У вас автоматически все проверяется с вашим а, метамаском. А так как я создал регистрации третий кошелек себе, чтобы показать вам именно это окно, поэтому у меня на нем нету BNB, то есть, когда вы выбираете какой-то уровень, да, и у вас сразу пишет сколько нужно для его открытия, это количество BNB должно у вас быть. Также хочу заметить, что у нас пишут на 0.25.33 BNB больше, чем стоимость уровня, что же это за 0.25 BNB? Разработчики Express Smart Game являются основателями Форсажа. Матрицы Форсаж, о которых я также расскажу позже. И вот именно вот эти 0.25 BNB, что эквивалентно приблизительно 10 BUSDT, идет в параллельную матрицу, которую уже 3 года. То есть, когда мы регистрируемся в этом проекте, мы имеем право сразу параллельно двигаться и в том. Переходим мы в свой аккаунт. Так, у меня просит выбрать какой так да, подписываем ожидаем пока идет синхронизация вот мы видим личный кабинет в экспресс март гейме что мы видим это количество столов которые у меня активированы на сегодняшний день у меня активирован 8 и 7 стол теперь посмотрим что из себя представляет 16 уровней 16 уровней это по факту 16 параллельно независимых друг от друга различных уровней с разной стоимостью входа на доску. Доски вообще, в принципе, стоят из э, трех человек. Все работает автоматически на смарт-контрактах. В этом, конечно, очень большой плюс. Наше дело, э, грубо говоря, не пропускать активацию уровней. Маркетинг просчитан так, что если даже вы будете двигаться с первого уровня за 0.05 BNB, система автоматически заполняет партнеров, даже не ваших, а которые идут просто в живой очереди. И как только у вас два раза отыгрывает уровень, чтобы он запустился в третий цикл да, Вам нужно сразу же Открывать следом второй уровень И у вас денег будет хватать Ровно столько, сколько нужно На следующий, плюс у вас остается маленький хвостик Итак, с последствующим мы С инвестицией там, в 20 долларов продвигаемся по столам И доходим без вложений, без вложений до 16 уровня. По факту это и есть пассивный заработок, когда мы никого не зовем. Мы просто продвигаемся по доскам и активируем их на постоянное действие. Комиссии очень дешевые, переводы быстрые и выбор валюты BNB прям очень в точку. На каждой доске у вас будет отдельная статистика. И наша цель, как участников проекта, максимально быстро открыть все доски. Потому что весь трафик, который будет идти с интернета, с маркетинга, с прихода других структур, будет проходить через нас с вами, ребята. Такую стратегию мы избрали с командой. То есть мы а, зашли на восьмой уровень, потому что посчитали, что мы будем двигаться, пусть будет так, с золотой середины. А также мы сразу активировали седьмой уровень. Ждем активацию шестого уровня и последующих. Будут много людей, которые будут заходить на первый уровень. Система построена таким образом. Допустим, ваш вход на доску будет 0,05, где-то приблизительно это 20 долларов. То с этих 20 долларов после того, как система вам автоматически схлопнет две доски, у вас будет ровно сумма, чтобы открыть второй уровень. То же самое со вторым уровнем. Два раза доска закрывается и вы переходите уже на третий уровень. Также говорим про динамику, то есть как правильно вообще действовать и чтобы не терять профит, есть такой вопрос как обгон, то есть ваши личные партнеры могут активировать уровни быстрее чем вы и вы уже не будете получать с них прибыль, поэтому все рекомендуют активировать как можно больше уровней и как можно скорее, чтобы избежать упущения прибыли. По начислениям хочу сразу сказать, что так как это блокчейн, поэтому вы видите все транзакции, все переводы и количество что да, начисляется также у вас на каждом уровне будет а, прописано сколько вы получили бонус с партнеров сколько вы получили а, бонуса со схлопыванием досок именно в прибыли да, вот допустим на этом уровне по нулям а на этом уже есть прибыль а, от закрытия доски на седьмом уровне в 0296 бнв все расставляется в живой очередью. Так, рассмотрим, что у нас есть, так сказать, в информационной панели. Здесь то, что я вам рассказывал, показывал. Тут у нас статистика по всем транзакциям, что происходит на вашем аккаунте. Да, здесь партнерский бонус, будет отображаться партнеры с реферальной системой. Здесь у вас информация, в принципе, ознакомительная, как работает сам проект, то есть, то бишь инструкция. Хочется сразу отметить, да, базовая награда всегда будет всегда будет доставаться случайному участнику структуры, грубо говоря, по наполнению, так сказать, этой лавины всей вниз. Но вот реферальный бонус, он уже привязывается к нашей реферальной системе среди наших партнеров, и вот в таком, грубо говоря, ключе мы делим. То есть первый, второй и третий уровень 13, 5 8 процентов соответственно. Ну и главное, и главное в алгоритме, конечно, что левое место в цикле всегда занимает игрок, который уже участвует. Из-за рецикла он спускается вниз, то есть вы зарабатываете 74, а ваши спонсоры делят 26%. Нужное место всегда занимает новый участник, который закрывает ваш цикл и перемещает вас в следующий новый цикл, то есть рецикл, в котором вы продолжаете зарабатывать. Вот. Давайте поговорим про уровни и как же они заполняются, чтобы вы все имели Простейшее представление, как это происходит. Вот, к примеру, первый участник, который занял место на своей линии. Потом пришел второй участник в игре. Потом пришел третий. Вот это получился треугольник. То есть, по факту, цикл один закрылся. А этот участник автоматически перемещается в первую позицию. Потом а, сюда приходит новый четвертый участник, который заходит в игру. У второго участника уже также схлопывается доска. И он уже переступает на свободное место к троечке. А сюда приходит уже еще новый игрок, пятый. Потом цикл у тройки заканчивается. И тройка перемещается вот сюда. И так все пошло по кругу. Вот. Поэтому все просто, все равномерно заполняется. Как только заполняется уровень, каждый уровень начинается заполнение на новом уровне. То есть всех равномерные, одинаковые и справедливые шансы. Вот это, грубо говоря, график и стоимость всех уровней. То есть самый дорогой стоит 8 БНБ, самый дешевый 0.05. Можем заходить на любой уровень по карману и открывать их вниз, если успеете зайти до старта проекта. А если вы уже зашли после старта проекта, то можете... Подниматься с первого уровня вверх, либо с какого-то там, да, определенного уровня, там, оплатить сразу три и лететь сразу вверх. То есть, смотрите, уже по финансам. Но наша задача открыть все 16 уровней и на всех 16 уровнях получать прибыль. Вот и все. Отмечу, что у нас будет параллельно идти две игры. Это Express Smart Game, да, в которую мы будем сейчас заходить. И параллельно при регистрации в Express Smart Game сделан отдельный смарт-контракт, который автоматически привязывает и создает нам аккаунт в уже программах. Форсаж по USD. это тоже а, столы, там X3, X4, и дальше вы разберетесь уже, когда перейдете на саму площадку. И мы параллельно играем и в Форсаж, и в Экспресс-март. А, также обязательно многие, наверное, спросят, а как получать уведомления, когда закрылся стол, там я на работе, или у меня нет времени заходить всегда и смотреть в игру. Для этого созданы Телеграм-боты, вот здесь в разделе, можно их себе установить. Есть бот-поддержка, где вы можете общаться с специалистами. Для того, чтобы получать уведомления, вам нужно будет перейти в этот экспресс-бот, ввести туда свой ID, либо, грубо говоря, свой адрес кошелька, и он автоматически привязывается и присылает вам все уведомления с игры. Ну и в разделе промо-акциях есть презентации на английском и на русском языке. Еще хочется, так сказать, особое время уделить для тех лидеров, для тех сетевиков или для активных людей, которые будут заниматься развитием проекта, сколько можно заработать на этапе приглашения людей и рассмотрим это по такой финансовой модели, что если даже люди будут заходить с первого уровня с 20 долларов и подниматься к 16. Общее количество БНБ, которое нужно отдать на активацию всех досок составляет 29,6 BNB. Что же это получается в деньгах? За каждого приглашенного человека, который прошел и активировал все 16 уровней, вы по своей реферальной системе получаете за первый уровень 1590 долларов. За второй уровень вы получаете от своих партнеров, кто активировал все уровни, 980 долларов. И за третий уровень 610 долларов соответственно. Поэтому, ребята, цифра очень вкусная, очень хорошая. Теперь я вам покажу, как же нам попасть именно в Форсаж, на который нам открывается сразу тоже место после входа автоматически. Пролистываем ниже, видим, по а, графу перейти на форсаж, нажимаем, входим в свой аккаунт. Опять же, все работает через metamask. А, продолжаем. Все, мы попали в свой личный кабинет. Здесь также есть различные столы, в процессе вы разберетесь, а, у вас будет сразу на старте 10 BZT, чтобы активировать стол. Надеюсь, все было доступно, понятно.